Здорово, землянин, поздравляю, ты в ракете. Я тебя могу поздравить, свитер вернулся по просьбам телезрителев. Но дело в том, что у меня хотели его купить там за 20 битков, я уже его приготовил. Но, как всегда бывает, когда ты продаешь что-то ценное в интернете, нужно быть очень осторожным. И мне начали лечить о том, что транзакция задерживается, что мне перевели. В итоге я битки так и не получил. Ну, и для того, чтобы ценник свитера еще больше стал, я решил его надеть. В этом видео мы поговорим о том, как же себя вести на этапах коррекции, когда, как себя вести, когда рынок красный, потому что мне задают очень много вопросов в личку. Я сам начинающий, но при этом у меня есть свои правила поведения, но я не скорее всего психологически. И когда меня спрашивают, Серега, я купил вот эту монету, вот эту монету, что делать? Или Серега, какую монету купить? Я могу вам ответить, ребята, да хер его знает. И я просто придерживаюсь 10 основных правил, которые мне позволяют нормально стойко выдерживать вот эти периоды коррекции. Ну и самое главное, нулевое правило, как говорил мой заикающийся сосед, К -к -к главное не, не, не бояться. Короче, не сайт. Это не впервой, так бывает постоянно это не первый год эта ситуация повторяется регулярно и здесь самое главное не суетить не бегать не изводить себя а держаться очень спокойно и самое первое на тот вопрос, когда меня спрашивают, что купить или когда продать, я говорю: ребят, но ну, торгуйте то, что вы видите, то зачем вы наблюдаете те монеты и те инструменты, которых вы уверены, либо по крайней мере много о них знаете. Покупать и продавать говнокоины по сигналам. Это самое последнее дело, тем более в этих условиях и на этом этапе рынка. Но вообще, что касается сигналов, у меня будет об этом отдельное видео. Они, конечно, иногда полезны, но они часто врут. Но самое главное здесь в чем? В том, что когда торгуешь по сигналам, ты делаешь то, что тебе говорят. И ты сам фактически решений не принимаешь. И когда ты начинаешь там с минимальных сумм, ты слушаешь кого-то, да, когда у тебя суммы растут, растут, растут, у тебя получается большой портфель, а дальше ты не знаешь, что делать и не знаешь, как торговать. Один ошибочный сигнал, ты промотался, потому что опыта за это время ты не накопил, то есть ты хорошенько не обосрался, чтобы потом знать, что делать в критической ситуации. Поэтому еще раз торгуй. То, что ты видишь. Второй момент. Когда закупаться или когда сливать? Многие сидят и ждут дна. ждут дна, жду дна. Вот дно наступает, потом люди ждут второго дна. Потом ты третье дно просмотрел, не стал брать, монета пошла в рост. И ты думаешь, ну нафиг я уже сейчас буду ее покупать. И по сути здесь ты не заработал. И для того, чтобы здесь распределить свои риски, лично я просто дозакупаюсь каждый день понемножку. И когда я вижу, что рынок пошел вверх, я просто прекращаю запуск. Это позволяет диверсифицировать риски, но и при этом не упускать возможности заработать. Третий момент: то, что я делаю, я не ставлю стоп лосс в тех моментах и в тех инструментах, в которых я уверен, то есть которые я вижу. То есть я закупился на коррекции. Может быть второе, третье дно. Но я знаю, что они вырастут, ну по крайней мере я верю в это. А то таким образом ты можешь зафиксировать свои убытки еще до того, как рынок выйдет из коррекции. Но опять же здесь нужно смотреть, где ставить стоп-лосс, а где не ставить. Тейк-профит обязательно нужно ставить, и я уже говорил об одном инструменте, и скоро о нем сделаю. Обзор это сервис 3.com, ссылка реферальная находится снизу моя. И мы с ребятами из этого сервиса договорились, что мое сообщество, мои подписчики будут получать вместо 10 долларов на счет этого сервиса 20. Так что зайди и протестируй, он позволяет устанавливать в том числе Take Profit. На пяти топовых биржах. Ну там очень много инструментов, сейчас не об этом. Четвертый момент и четвертое правило. Не смотри то, что происходит сегодня, а смотри, что будет происходить завтра. Потому что в это время всегда есть негативные новости. Всегда есть общая паника. И эта общая паника рождает стадо, и стадо куда-то бежит. И для того, чтобы ты в это стадо не вливался, а за ним наблюдал, потому что как стадо действует, в принципе, нужно на этом зарабатывать и на этом ловить профиль. Просто пользуйся этим и знай, что мы будем по-любому в плюсе. Пятый момент, на который я ориентируюсь, это форки. То есть, следи за выходом форков и покупай ту монету, которая сделает форк в ближайшее время. Это позволит тебе получить дополнительные монеты. Ну и кроме того, на курсе самой оригинальной монеты это тоже хорошо скажется. Ну, например, эфир и его ближайший форк эфир Zero. Шестое правило, на которое я ориентируюсь, то есть, я немножко выхожу из рынка, выхожу из этой каши и стараюсь не смотреть новости. но ну, по крайней мере, смотреть их изредка. Но регулярно нужно смотреть Trading View и особенно следить за стаканами, чтобы... Увидеть общее настроение рынка. Седьмое правило действует для тех, кто закупился на хаях. И чтобы не прокатиться на хуях, нужно держать тяжелые монеты. Нужно держать биткоин, нужно держать тяжелые альты. Ну а на говнокоина фиксировать убытки. Потому что тяжелые альты в любом случае вырастят. Если это произойдет не сегодня и не завтра, то это произойдет через две недели полюбас. Короче, седьмое правило. Ходл. Восьмое правило, которым я иногда руководствуюсь, это оно очень простое. Оно заключается в том, что нужно поднять, но ну, лучше всего правую руку вот так вот повыше медленно и потом ее опустить и сказать да и хуй ним. Короче, нужно расслабиться и постараться получить удовольствие, потому что это жизнь. Здесь бывают взлеты, здесь бывают падения. Если ты видел рынок растущим, зеленым. В розовых очках То сейчас эти розовые очки и красный рынок Показывают тебе все в черном свете Такое бывает, поэтому привыкай Девятое правило, которым я руководствуюсь Это нужно быть терпеливым Терпение Деньги твои никуда не убегут И помни, что каждый миллионер Был хотя бы Три раза в среднем у черты банкротства или переживал это банкротство. Потому что опыт здесь самое ценное. И только опыт позволяет увеличить капитал. Ну другой вопрос, как нам достается этот опыт. Кому-то достается он дешевле, а кому-то достается дороже. Вот такие своеобразные курсы, тренинги и школа жизни. И десятое правило, которым нужно руководствоваться, меня ребята спрашивают, слушай, блин, Серега, фиата нет, блин, нужно закупаться. Нет фиата, сиди, не надо брать кредиты, не надо занимать у родственников. Ну и следующее видео, одно из следующих я сделаю, где же взять фиат? То есть для меня источником фиатных денег является мой сетевой товарный бизнес Тайга-8, мой сетевой майнинговый бизнес и еще фиатные деньги мне приносят робот на Форексе, который торгует у меня только в плюс. Это, конечно, немного по сравнению с профитом на рынке криптовалют. Но это позволяет диверсифицировать риски и получать фиат даже тогда, когда крипта просела. Но ну, еще есть много других способов получения фиата. Например, тоже Авито. Это, как говорил дядя Федор, для того, чтобы что-нибудь нужное купить, нужно что-нибудь ненужное продать. Короче, все об этом подробно будет в одном из следующих видео. Короче, видео тебе было полезно. Ставь большой палец вверх, если я прогнал какую-то чушь, не стесняйся поставить мне дизлайк. Обязательно напиши в комментариях, что ты делаешь, когда рынок себя ведет непонятно. Когда наступают критические красные дни. Добришка, баблишка и крепкая шишки, коли уж ты находишься в ракете, пристегивайся и полетели. Как всегда, то за